и всем снова значит дарова дорогие друзья с вами я Ванек. мы с вами продолжаем проходить saints roll только эта часть 3 и это remastered Ой, у меня извините у меня на компе очень мало компании эм, так общем э, так control, геймплей дисплей аудио на escape на no б ладно компейн нью-гейм или луэс-гейм казуал нормал или хардкор нормал пускай будет блики ну пускай будет на 100, э, на сотни или на а ладно пускай будет на 50 вот так вот enter continue э, это я не понимаю на английском о новая загрузка олежа я так давно тебя не видел, ты не представляешь, как я влюбился в тебя с первого взгляда, честно говоря. Игра написана была не на русском. То есть, Saints Row 3 Remastered, не Don't Rush. Это история. Персобьют! Избивают даже. Всякие там. Оу, уж девушки появилась грудь, ага. а, а. Мы недавно с вами играли и будем сравнивать ремастер, ты на самом деле настоящий, чтобы а -а -а -а. <свы> снизить. Запрещено в Калифорнии! Супер Эксфлоу! Это ремастеред. Это... О, вся компашка святых. Олег, Кинзи, Гет, Шаунди, Пирс и Займус. И даже наш герой, главное, наверное. Шаунди с дробовиком. Почему я его знаю, Шаунди? Потому что по этим... Местам... Не, ну, смотрите. Реально. Так, как будто бы... Блики! Хватай хранилища! Быстрее убить охранников! А у меня реально есть чем сранить! Oh mm. uh, умрем мы да не бойся, Джордж! Будет весело. Не, кстати, Джордж Бирк тут стал, ну, как бы по интерес. Мы ну, идем за вами. Ах, Джордж... Ах, боже... Давай, Берг... И вот первое отличие оригинала от рем Ремастера. Тут э, прицел такой, как в обычной жизни должен, по идее, быть. Правая мышь, зум. Мне есть чем сравнить, поэтому... Yeah, идите наверх, лезьте. Все, но ты больше нам не нужен, Самое главное Sens 4 сейчас будет не ремастерить, потому что это.. Игра довольно-таки не. не. так таки новая на самом-то деле. Синдикатосы. Не, ну, ребят, ну, в этой игре Джордж Бирк, он, ну, не, не молодой такой. Он уже, ну, выйдет, как тут уже, ну, старичок немножко такой, ну... Не просто, ну... Похоже на настоящую жизнь, короче. Не могу дышать. <соспит> <соспит> Нету. Готов в план Б, да? Джордж, давай сюда. Твоя... Мне нужна твоя помощь. Так, ребят, так в чем план Б? А? Мы в просверлим? Блять, нет. Мы взовем. Чё? Не круто, чувак. Надо двигать. Не, ну вот, смотрите, мне есть чем срань, честно говоря. Рад был сам быть в одной компании. Like you you oh! <говорить> really oh Это цветы! <сос> <сос> <сос> Дайте мне автографы! Все ради фанатов. <решил> Эй, Эй, я Джордж Бер. Могу дать на, на себя расписаться, если <решил> хочешь. Эй, нет. Спасибо. Нет, нет. Спасибо. Все нормально. Не узнаешь мне? Я начну кинуть что типа на DVD. У нас есть вертолет сейчас. Прыгаю. Не надо же, Я нашел способ открыть хранилище. Не трогай, Джош. Ты хочешь, чтобы нас посадили? Что? Я не хочу быть чьей-то сучкой. Не пойти за ним. Да он справится. Не надо. Я, Я это. Не знаю. знаю. У нас тут есть некоторые гости. Защищать себя. Не, ну смотрите, ребят, какое освещение зато? И сейчас тут. Флешка! Сейнсроу 5 и в обычной Сейнсроу это последний, так скажем, от механиков Сейнсроу, которые эту игрушку, это, наверное, прощальный подарок, потому что я убью Бирка, когда... Но мало кто обращает внимание на это, но тут даже свеча стал, от флеша стал лучше. Мало кто на это внимание обращает, ребят, ну я вам честно скажу. Не, ну, они стали как минимум, ну, прикольно. Они стали, ну, смотрите, ну, они стали выглядеть, ну, Джони, трэли, серьезно, вертолет, серьезно, чё они, че сделают эти парни здесь? Ну просто кучка злоб. Застрели вертолет. ноги может, это не нравится, но мне нравится. Не понравилась эта игра, когда даже она была еще, так скажем, на стадии того же самого этого. Постпродакшена. Даже до продакшена баба. Защищать себя. Давай дальше, топом. Эта игра, она и раньше была супер заводила таким на счет Saints Row. ну, а сейчас она реально заводила из всех заводил. Серьезно. И равнее пирс История об истории человечества Запрещено в Калифорнии А то, что я пью, запрещено пить во всем мире, наверное Эвервест Вкус битер-лимон Тридцать ТПС. Просто оценим первую миссию, ребят. Мало кого это может обрадовать, но тут, мне кажется, враги стали, ну, немножечко, ну, немножечко. Не даже, а лучше прорисованные, прорисованные. It's to do Они проделали такую огроменную работу. Сейчас я могу видеть, что там написано Saints Flow. Это напиток, который святые рекламировали с самого начала. Берей контроль! Вот вертолет. Никто не выиграет. Ни вы не выиграете, ни я не выиграю, ни... никто не выиграет. Это ремастер. Не новая игра. Если была бы новая игра, то я бы сказал бы, сегодня проходим Saints Row. Новую игру. Это ремастеры.